Всем привет, дорогие друзья, с вами я всегда Билл, и сегодня у нас распаковка посылки с Computer Universe, очередной, уже, наверное, приближаемся к цифре 50. Вот, решил вам также показать, что было в предыдущей посылке, потому что времени заснять ее распаковку не было. Вот такая вот замечательная вещь, это комплект креплений на соки 2011 для Noctua, соответственно, моей Noctua NHD15. И также... Видеокарточка Зотаковская 2070, вот такая вот прекрасная Она бралась для одного человека под заказ, скажем так Ну и в этой посылке, которую мы сегодня будем открывать, тоже много чего интересного И есть кое-какие вещи под заказ, которые меня попросили Соответственно заказайте. да, вот такое вот масло масляное Давайте сейчас вот это все добро немножко уберем и, собственно, займемся вот этой вот коробчушкой. Что же здесь внутри? Многие уже, я думаю, видят марку Деволт. А вот, но не она единственная здесь из интересного. А вот такой вот фисик. Ох ты ж, блин! Весит немало. Это шуруповерт автоматический, аккумуляторный, модель 785 по-моему. Хотел взять 795, но ее не было в наличии. А мне тут надо срочно, можно сказать, прикрутить а, несколько листов ГВЛ. И дрилью это делать, честно говоря, не очень камельфо. А вот, давайте его сюда поставим и посмотрим, что тут еще есть. Вот такой вот блок питания на 850 Вт от Сессоника. Тоже брался под заказ. Вот Хотелось взять 750, но, блин, его не было тоже в наличии. Что-то все люди под Пасху расхватали, поэтому ничего не осталось. Почему 750 и 850? Потому что, начиная с этих моделей, у данных блоков питания идет два коннектора под питание процессора. А вот, ну и последняя вещица, наверное, самая интересная. Заказал чисто для души, и это Galaxy Watch. А вот, стояла задача купить часы, подумал, да ну нахрен покупать обычные, и решил купить такие. Ну, просто посмотреть, полюбоваться, поинтересоваться. Давайте сейчас все это добро вскроем, посмотрим, что-то как выглядит. И, соответственно, расскажу немножко про доставку, сколько это шло, как быстро добралось и так далее и тому подобное. Ну что ж, друзья, начнем, наверное, с вот этого большого кейса. Он здесь даже на стяжке закреплен был. Это вообще просто шик, чтобы его не вскрыли, соответственно, случайно на почте где-нибудь. Ну вот, а, есть здесь вот такие вот застежки. мне вообще нравятся кейсы от деволта они удобные реально металлические бляшки везде почти а вот ну у макиты тоже порой такое встречается то есть реально удобно потому что хранить инструмент без кейсов это такое себе занятие а вот что у нас здесь внутри внутри у нас вот такие вот батарейки на 4 ампер часа 18 вольт. Ну, весит прилично, конечно, но и толку от нее будет достаточно много, я думаю. Вот, соответственно, разные инструкции, все дела и сама наша виновница торжества. Точнее, виновник это все-таки шуруповерт. Вот, вот так вот это все дело выглядит. Можно снять верхнюю оболочечку и получаем вот такой шуруповерт. Ну, намного удобнее, чем дрель с кабелем, поэтому мне нравится. Конечно, батарейка тут весит нехило так. Так что, если у вас слабенькая ручка, то лучше брать э, с меньшей батареи на там 2 часа Они идут где-то в полтора, а то и два раза меньше по размерам своим. И, соответственно, меньше по весу получается сам шуруповерт. Вот, Но это уже кому как нравится. Также зарядник вы видите. Вот, ну и, наверное, собственно, и все, что еще нужно для шуруповерта, даже не знаю. А вот, такая вот вещица, пригодится в хозяйстве, так что с Computer Universe можно заказывать не только компьютерные комплектующие, но и много чего еще интересного. Вот, ну да ладно, давайте его отставим, посмотрим на вот это. Потому что, как я говорил, уже распаковать я не успел. Надо хоть посмотреть, в каком он состоянии, потому что сегодня, может быть, будет человек все это забирать дело. Вот, собственно, и все. Удалось, наконец-таки, открыть эту чертову липучку. Вот, вечная борьба распаковок, как все это дело вытащить. И давайте посмотрим, что же нас тут ждет внутри. кстати, очень интересно, что вот это вот такое. За штука. И для чего она нужна? Видимо, для быстрого вытаскивания. Вот. Ну, интересно. Что-то я такого у уже никогда не видел-то. Вот. Давайте смотреть. Какая красивая карта тут. Ну, краска действительно неплохая по внешнему виду. Конечно, ну, скажем прямо. зоток MP Extreme прошлого поколения. По красоте они не сравнится. Та была вообще просто идеальная карта с точки зрения всего, наверное, и охлаждения и систему питания и так далее и тому подобное. Вот почему-то конвертик тут немножко как-то вот, не так лежит, как должен. И сама видеокарточка. Ну, любимая тема двух фирм это как обычно и, господи, как ее, как ее, как ее, Сапер! У них обычно пупырку фигачат. Вот такая вот карточка. Ну, как я говорю, с АМП Экстрим прошлого поколения, конечно, не сравнится. Но из текущих вариантов очень даже неплохо. То есть большой массивный радиатор. Карта длинная, по-моему, 310 мм. Но, соответственно, сборку под это и рассчитывали. Вот. Как-то вот так, друзья. И давайте теперь последнее, что мне лично здесь интересно, это часы от Самсунга. Потому что все-таки хочется их уже одеть. Потому что два дня посылка лежала, пока сниму, думал, распаковочку для вас. Вот. И как-то вот... Хорошая у меня сила воли, говорит мне жена, что я не бегу сломя голову распаковывать вещи смотреть что же там за часики и так далее и тому подобное вот ну соответственно дождался вас дождался точнее пока включу камеру а вот как-то так давайте поставим и посмотрим что же тут ну упаковка классический Samsung аля вот и открыть ее не так-то уже блин легко потому что все заклеено так чтобы Открыть без повреждения упаковки было нельзя. Ну, соответственно, не знаю, насколько это имеет смысл, такая упаковка. Потому что если кто-то получил доступ к вашему товару, то я думаю, что он из коробка его заберет. Особенно где-нибудь на почте, если он попадется в очень плохое почтовое отделение или плохой сортировочный центр. Вот такие вот часики, друзья. То есть, на них можно отдельно запилить обзор, если хотите. Это, насколько я помню, 46 мм. Соответственно, такой вот у них ремешочек резиновый. В принципе, приятный, типа силикона, видимо. Честно говоря, блядь, даже не знаю, как они включаются, друзья. Ну, Наверное, надо зажать какую-то кнопку или еще какая-то хрень должна случиться. Или две кнопки. Давайте посмотрим. О, зажглись. Ох, нравится мне техника от Samsung. Можно понять, что надо нажимать буквально так, на вскидку. Вот, я не знаю, включатся они сейчас или не включатся. Здесь вот такая вот крутилка. Вы ее могли где-нибудь видеть. Прикольно. Прикольно, удобно и можно покрутить, когда тебе нечем заняться на работе. Вот, соответственно, почему выпал выбор на них? На самом деле причина простая, что можно, конечно, было взять часы обычные, они бы обошлись тоже недешево, то есть хорошие часы сейчас, как вы понимаете, стоят, ну, вообще, нифига не дешево. Вот, если зайти в какой-то, действительно, магазин, и, соответственно, вот эти мне обошлись в 15 тысяч, ну, поскольку я все это беру, грубо говоря, за бесплатно, то, соответственно, я решил, что этот вариант будет лучше, чем тратить свои кровные деньги в местном магазине. Вот, и, соответственно, да и интересней, это тоже немаловажно, что вот это вот он мне тут говорит, я хрен знает, что с этим делать, тоже, ну, ладно, потом разберемся. Как это все дело работает и так далее и тому подобное. Наверное, я должен выбрать... А, язык я должен выбрать. Вот, все. Все. Установить сопряжение между телефоном и часами. Ну да, попробую еще найти мой телефон в такое время, ранним утром. Понятия не имею, где он находится. Вот, вот как-то так, друзья. Я думаю, что все мы посмотрели. Все достаточно интересно. Посылка шла примерно 14-15, по-моему, дней, обе причем по ссылке. Вот, не могу сказать, что что-то задержали, правда, что-то под Пасху у многих товаров тупо не было в наличии. Это, конечно, минус, но, соответственно, это, в принципе, ожидаемо. Это ожидаемо. Ссылка, как обычно, на Компьютер Юниверса также на все эти товары будет в описании. Там же вы найдете код на 5 евро скидки, с вами, как всегда, был Белыч. Я думаю, что, возможно, обзоры на какие-то из этих товаров я сделаю, но ну, если только будет время, потому что, скажем так, материала и так достаточно много, а вот времени, чтобы его обрабатывать, достаточно мало. Если вам понравилось видео, то нажмите на лайк, подпишитесь на канал и всего вам самого-самого наилучшего. Удачи, вам, друзья!